Сегодня мы разберем одну из технологий под названием «Слои». Слои были созданы для того, чтобы разработчикам программных обеспечений было легко разделять большие системы на более простые части. Сегодня мы разберем вид слоев «Слоеный пирог». У нас есть четыре слоя. Четвертый слой может пользоваться услугами третьего слоя. Но он не знает существования второго и первого. И третий слой может пользоваться услугами второго. Второй первого. Но третий не знает существования первого слоя. Почему так сделали? Для того, чтобы слои не могли вызывать ненужные им функции. И еще в 1990 году появилась технология клиент-сервер. Сейчас я вам покажу диаграмму. В этом случае мы будем сделать про-учетную запись. Значит, есть у нас клиент, первый слой, сервер, второй слой, и база данных, третий слой. Значит, клиент просит сервера создать ему учетную запись. Сервер валидирует информацию для того, чтобы хакеры не взламывали аккаунты, и говорит базе данных. Создай и сохрани учетную запись. База данных создает и сохраняет учетную запись и сообщает об этом серверу. А сервер отвечает клиенту про учетную запись, что она была создана.